Разка здоровая, слышишь? Он маньяк. Он так вол. Раз под Новый год выложит вот это вот. Ну. Угу. Ты что что-нибудь конкибил? Это просто здоровая. Лака сэнже без конечно. А он ничего не бесконечное снежки бесконечные нет, нет. да из земли... Да? земли подбираешь О, а, вот, а не, не бесконечные ну а, нет а снежки да И где вы? Возможно. Да. На улице Ой. нет. А в домой. Нет, Джек, да иди свою нычку. Я хочу. Смотри, что я нашел. Смотри. Ещё? Это Анечка. можно полить отсюда. Вот, на крышнике колохо. А мне а в залезть можно. А, это... Димон, Димон. А где где? Где? А я не знаю. Димон, я так делаю. Бех. Бех. Подсказка хоть скажите? Конечно, тут не подскажи тебе, конечно. в телевизоре есть. Ага. Услышал, услышал, услышал, побежал. Ты куда побежал? Я Здесь тут вообще это. Ага, ага, ага. Побежал куда-то. Опа. О, он Потом дверь открывается. Да нет, помню, что в книже в шкафу. В этом тоже ничего нет. Не, а там, В этом тоже. А ты что-то я нашел что то Я буду, я буду знать, племя, спасибо. Ну здесь нычка, нычка тупая. тупая. Ну, я знаю, она типа под лестницей. Да. Я находил. Не понял. А Ладно, ты... Жека, смотри. Что? Я бы сюда попал сюда... быстрее. А я смотри, где нашел! Нихуя! Здорово, смотри, где я! А? Да. Ой, это чисто случайно получилось делать! Чувствую, это вообще троллейбут жестко, да? Да. Эй, я вообще новогодний не знаю. Вообще. А, да ладно, так можно было, Женя? Ты так да. на нее забрался? Там, да, блядь. без да? Понял. Не понял. Здорово. Не О, блядь. Я. А как ты туда попал? А да, вот. <смех> Херасанта наивный кто-то... Думаешь, я так упал сюда? <смех> а кто тебя знает? <смех> А сам-то ты наивный Так, ну в чё, я приду к тебе Может не надо? А у меня вариантов нет, я нечаянно упал Чего? Увалишь меня А он даже не видел куда Да-да-да-да, Сюда, сюда Да ёлку просто Ну ты понял как короче Да, да, да Что за... Да Не понял А как? А ты пробовал туда прыгнуть? Что? Он туда пробовал? А куда? Нет, я не мне кажется... Рука похож. мне кажется, невозможно, да? Наверное, да. Блин, полился? Я вижу. Ой, блин. Ты двигайся чуть-чуть вправо. А, что за бред? А, нет. Видно, согнем. хорошая нычка, блин. Не, мне кажется, можно туда долететь. Я просто разгон не взял. Да, блять, делай. <связывается> <связывается> Попкорн. Попка, попка, попка. Он на улице. О, я вижу, вижу. Там телепорт какой-то, да? я. Но... на улице не нахожусь, я в доме. Он на улице. Не, не на улице не я. На улице, не. Да не ты, он. Серьезно? <связывается> <связывается> Женя на улице. Так-то холодно на улице, ищи быстрее. И где он может быть? У него, три, у него уже 3 хп осталось. Прикинь, на улице долго стоишь и хп убавляется. Да, в я тоже заметил. Женя, он видел? Да, Да где он может быть? Чего? Женя, на выход. Вон он. О, он нихера же! Женя, тебе надо как-то спускаться. Я... У меня с 56 хп, у меня все убавилось. Женя, беги. Поднимается? Да. Прям по этой стороне. Вы что, разминуть? <смех> <смех> <смех> что? <смех> а куда он съебался? А ч у <смех> меня тп <эшит>? Не <смех> знаю. Женя, <смех> это... А мне в Жеке <смех> Женя, беги! Я ним догадался вон, бы вон, так. Ничья. Потому что поле одного луча. Да-да. А что луча А что да, по-новому. Прикольный очка такой, да? Женя, я тебе свои покажу. Ты еще один шок, смотри. Еще один? Все! Гей, рядом топой. Блин! Это реально Да, он, кстати, Женя, ты курсах, он тут появляется. Да, я знаю, я вижу. Жень, за мной повтори. Он тебя не найдет. Бля. Да охренели, что ли? Он знает где? знаю. Где? Женя, он в тебе метится. Он полез кулак на дерево. А ну-ка, скажи что-нибудь. Я прячусь. Я просто не стал все слышать. Я же сильно наконец-то. Что я не вижу? Какая это тут собака? Да иди вон! Ой-ой! У да тебя что там хп было так мало? Упал. Да, я упал. еще Да где он? Ладно, куча. Женя, а ты в том доме? Я ну, в центральный. Е, похоже, зашел. Я не Почему? знаю, я в какую-то блевую зашел. Что? Че она сама открыла? Можно тролли? <Слышко> Блина. Блина. Да. да, да, нет, да, да, нет. Сам открывая. Ты на втором тоже Жека? Почти. Чего? Там короче банальный. Жек он тут. Нет, он не здесь, я, не здесь. я слышу, как он бегает, слышишь? Ага, мне тоже кажется, что он там. <свистит> Женя, иди нахер. <свистит> вот тролль маньяка. А, он соседник. <свистит> Женя, по щелку уберем. Он. <свистит> <свистит> он на первом этаже, на второй поднимается. Конечно, нычка банальная, да, Димон Стрин? Ну, да, кстати, если промухал, я тебя нашел. Че, на тобой прыгать? Что? Ничего, да? Что? Он ну, че, на втором этаже? Ну, как... А, Женя на них в доме Он Вон, да Он на первом даже Ну да, Да, так. да, вот в этот дом надо, Женя Давай куна Вот, наверх, наверх, наверх, наверх Налево, налево, налево, налево Вот сюда Да и куда в дверь зайди В дверь в эту Пошел вон. дом. Заметил. Ну давай я буду. Я даже не думал, что Женька там может быть. Ты поменялся, Калям? Да, да. Потому что я уже щелкнул с маньяка. А, нифига тут не видно вас? Нет, конечно. Я думал, тут видно. Ой, это что такое? Я бы тупо разбил на две части. Димон, быстро! У этого мне два, один, ноль. Ну, ну, ну, ну, ну. А ну, где ну, ну. Какие мышки две бегают? <свист> <свист> Пусть собака с тупым взглядом бежал сюда. Ой, я в нычке. Нычку. А -а -а, у меня уши устали. А. ой. Блин, сколько у меня осталось нычек? Еще. Блин, пять осталось штучек. Мало. Мало-мало-мало. Я слышу, где-то кто-то бегает. О, Димка, Димка, Димка, Димка. Открой, сука, открой. Стой, год, не уйдешь. Нифига себе, Женья. Прям рядом со мной. Найбал где-то. Он прям рядом со мной бегает, Димка. Ой, спалился. Ты пахнулся, блин. Ой. Его э, походу не в этом доме, да? Лесенка какая-то. Какая, какая лесенка? Ты о чем? Да ну на! Серьезно? Ой, йо. Я нашел дычку, хорошую причем. От нее съебатор есть. Свалить можно. Какая она длинная! е не у них выбегает. Да, ман, я нашел нычку хорошую. Макирина? Да не очень. Тут нету телепорта, но свалить можно, запросто. Первый, второй этаж какой? Второй этаж. Где стекло разбило, слышишь? Я, разбил. <laughs> я А второй я не могу разбить, потому что не достаю. Короче, Динка, камера, мотор. А я сдох. Женька я сдох. сдох. Я будет... Опять рестарт будет. Ничего себе. Я, я... нормальный ночью нашел, Жень. Ну да. Не свалить можно. А, ни хера Сюда можно а не хера себе? А так мне не попадешь? А так, могу дверь открывать, троллить. А, Калюк, я в этой нычке лазил, только снизу. Да? Да. Она схо заход туда. Зашел волчиц снаружи. Все вообще в каком доме? Вы начнем с этого. Рядом топаешь. Рядом? Да, стекло бьешь. Допустим, Что давай, я, давай я, я, короче, те, те графики те, поставлю. <свист> Доставится. Ну поставил. Ну-ка, <свист> Где-то рядом. Значит, ты... <свист> <свист> <свист> да ты лошара, не попадешь. <свист> да, завеса. не поможет. То, что я заныкался, хорошо. Я <свист> так и думал, я думал, что он в эту нычку попадет. Да ты лошара, что не попадешь, <свист> да, так не залезть. <свист> Это я так не работает. Через второй дырку, да, можно туда залезть Я так и понял. Ты вез ⁇ Вот там. Через Он туда пошел, а. я. О, как Злой. Ну, не найдешь ты меня там. Смотри, по морде. Хорошая нычка Дай-ка я сейчас голову перестал Ай! Я тебя убил! Я отбежался оттуда Вот мы Наживка Так опять я маньяк Последний раунд Потом Женю. Потом я не играл еще А то? Вс зашл по террористому. Yeah. Пошли отсюда, по быстрому, по быстрому то <гас> Тупая нычка. Серьезно об этом тупой нычка. нарвался меня выпустил тоже 10 9 8, Женька, быстро быстро быстро быстро быстро 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Ну, показывай, больно. показывай Хорошо, сейчас подожди, найду его Нет, нет Хорошо, Подожди, подожди, А, он Но рядом он был рядом. Подожди, серьезно? А как ты там залезаешь? Он там, там. Где? Ну, смотри. О. Вон он на карнизе Блин, у меня 14 хп осталось Нет, ты его на карнизе Да он на карнизе Он мне только что там с тобой сам я не знаю. Не знаю. Опа, <смех> вижу, вижу. Да, да, это он, это он. Да, блин, я. Это... Да, да, ладно. <смех> а мне можно вылететь отсюда? А как это самое? <смех> <смех> <смех> <смех> а, давай, а, давай, а, давай. А я я верю, я верю, <смех> я смогу вылететь отсюда. <смех> У вас, короче, есть время, я заобогавался. Ема... Я место себе нашел хорошее, прям. По ходу дело. Если я тут, тут догадаюсь, что это пасит, то это жёстко. Кто это гг. да, я отбогавался. Я уже плакал по буду. собакал. Димка, я тебе его выдал, так что... И второй раз попадёшь, я Хорошо, постараюсь не попадаться. На глаза. Ой. Серьезно, а что такая тупая нычка у меня? Нычка в нычке? Женя, я так понял, ты за перепорты, да? Искал. Да я там в хате на втором этаже где-то нашел, короче, этот скилл тест. Да я не помню уже. Где-то на втором. Да, блин, Серьезно? А, кто-то... А -а -а. Ой, кто-то у меня здесь. Опа, кто тут Серьезно? А? Ну че, нычка в нычке, что ли? Серьезно! Ема! Я нашел нычка в нычку. Димка, я тут. Слушай, где звук был. Ты слышишь? Ага. Ты мне оставил с 14 хп. А ты что надо? Здорово. А ты что, на крышу солил? Вот ты что? Да. Жопа. Ну, Димка меня уже все не найдет. Уже ездоха. Всегда отовазываются по крышам. Дверь. Женька, я хорошую нычку нашел. Как ты думаешь? Я даже, я, не, я даже не знал, как в нее попасть. Какое? А, Жоповская вообще нычка. Нас 10 а упал, упал, конечно. Щелкнуть что-нибудь. Чем тебе щелкнуть? Ладно. Да. Согласен. Вот это. Блин, это не в этом доме, походу? Ты прям рядом топаешь а теперь в моем доме походил. Да Слушай, дверь не открывается А там двери не открываются В этом доме? Слышал дверь? похоже в соседнем доме да ты стекло бьешь прям рядом рядом да второе стекло слышал снежок прилетит видел нычка нычка нычки mm -hmm. снежок тебе прилетел не знаю нет наверное. Там. придурок где-то есть что в изначальном доме не знаю в каком я доме просто залез сюда а ты здесь топаешь рядом как соседи эту комнату буду смотреть выслеживать его там есть нычка есть вот в этом месте я даже не знал Ну-ка, хлопни дверь. Хлопни, дверь, Давай дверь, закройся. Закройся! Ты же закрывалась, моя лапочка. Нет. Там дверь открытая, блин, ты меня спалишь. Опа, где-то рядом. В соседней комнате, похожее дело. О, да. Оо, ты ч захватывал дверь-то? Тут? Я здесь. В соседней комнате предупреждаю. Вот слушай. Сука. Посмотрим подозрительный конгресс. Серьезно? Ты, ты, ты это думаешь, что здесь? Да. Нет. Я говорю, соседник... Квар... Вот сейчас дверь попробую закрыть. Опа. Прям, по, прям подо мной подбежал. А кошка ты видишь разбитая? Я ее не убил. Опа. Хлома за факс, сутенок. Ты уверен, что я там? Я там не. Я, я там нету. Ты дурак? Я в соседней комнате. Да ладно. Я говорю соседнем. Вот смотрите. Вот окно разбитое, видишь? Я здесь. Здесь. Где? Да. Видишь? Открытое, да? А как я сюда попал, ты думаешь, а? А? Думай, думай, думай! Это больше подозрительный подразков, нет? Ну думай, как я сюда попал. Hello, Mazambaka, да? Ну? Надумал? Ты заебал, пидорас. заебал, блядь! Думай, думай, идите сюда! Вс вот, как... Да. И... Скажи, козёл. Пианино, Здорово, блядь. Блядь. А? Серьезно? Ага, залагал. Тоже. Мне еще минуту жить. Йо, шикарно. сука, я тебя услышал. Иди нахуй. Так, Женя, да? Женя, Женя, переходи быстрее. Я слышу, что нахуй ты запер пати, бл** Там же террористы, уэй Димон здесь мы тебе так долго можем Ну нычка у меня не заебата, да бывает Чего? Oh, Хахахаха а как а ты это сделал? Забей. Серьезно? А да. ты можешь тебя подкрыть? По дровам. Да? По дровам. Что ты не урешь. Ты серьзно по дровам? Ой-ой, да. Женька выходит. Можешь меня наверх закинуть тебя? А? По зязя. А ты сказал, что как? По дровам. Нет. Нет. За. Нет, не это. Следующее. Беги назад. Беги сюда, короче. Здесь ну, ну, ну, Onda, прыгает, да наш прыгай, да? На следующий там нет, я? Yeah. Yeah. А. а почему. А, блин, коф вс шо? Минусанулся, что ли? Носнулся, что ли? <свёздные> да. Нахуй? А ч мне минусануло? Женька кинула. Женька, ты знаешь, же <свёздные> знаешь, минусануло почему-то. Бля, не <свёздные> смотри за нахрен, Я не могу смотреть. Там кидир, блин, а, я а это я знаю. знаю. Не знаю, <свят> Лидер Лидер с минус 1, с минус одним очком, да? Жека. Жикай, тебя вижу. Я тебя тоже. Вот полыбы. Он догадается? Липка напишем. и на это. Я ну, тоже там, там прыгаю, там э, никакого варианта. Здесь, Здесь нету. нету. Это, это тупая закачка, я не сидел везде. раньше. Ну что? А, это, а, это, это, это я думаю, это тупая. А мне спрятался, когда за Гинкой бежал, <просил> когда ты пошел, <походил>, <просил> а он бежать. бежал. Угу, я ПАМ. А-а-а. ПАМ, Вот, где он, <просил> <вот, свист> вот, там, <у> есть <просил> это. Чего, почему вот <просил> бесконечный? <просил> у меня нифига не бесконечная. Что Снежки. они бесконечные. Это, конечно, банальная нычка, но... надо додумать. Там внизу еще одна есть. <связывая> <связывая> <связывая> я нечаянно. А тут двери столько открыты, я все же двери подкрыл. <связывая> Красавчик, прям красивший, я уже точно. Нет, нет. Нет. Не, ну ладно. Блять, ч убежать надо. Димка, чтко съебался. Шишку сразу, да? Как красоте? Да. Прям перед тобой слышал топот. Там есть. Там же. Он залез. Почти что. Другая куша, братан. Блин, я увидим, я бы сделал, бы не догадался никогда. Ты сказал по дровам, я и по травам пошел, блядь. Вот он, что, ты Женька меня это убьет. Здесь затролит, не получается у меня особо. Не в ту дверь, а опять. А это на же... Ты дверь? Там дверь открывается, твоя Ищи там ночку, он говорит, примекает тебе, там ночка Фуфлычка. Бежуйка. Да не да то. Жень на втором этаже заебал. Дорого ему. Что заебал? там на втором этаже? Дверь Ну не просмотр заебал. Развернись. Там много не бред. Я подкатываю такой бред. Нет! Блин, он находится. А я его вижу, правда? А он тебя не увидит. О, да. Нинка, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, не нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, нико, да, да. он что по твоим следам там лежал вообще чисто, он да, даже да, не понял, да. что видит этот там рядом э? да. а сам а потерял нюх, нюх, уже потерял не ну <звы> Он сейчас дерево пытается найти какое? Его <связывая> yeah. Через какое? Нахрено знает. Через первую, через вторую, через третью, через четвертую. Не все он делал уже, он тебя потерял. Um... А да. я его уже. Тадам, тадам, тадам, тадам, тадам. Тадададада. Чепику. Тебе тебя Он Ч? меня за кадром увидеть его. Да, да, а он все тебя похоже убил. Навряд ли. Не, не лоханулся, короче. Ты что полег с дуб, что ли? Разве убил? Вообще он, Всё, меня у меня вообще-то и, и, и я за маньяка зашл. Ну ладно. Угу. Я сейчас вот так сделаю. Ты думаешь, заметить? Опять я на дерево лезь, лезь, ты смотри, вот ты уже профессионально на... можешь запалить его. а? Он не заметил? Блин, я этот момент я точно просто приближу его маньяка. С его кадра буду записывать, его, да? Я просто вот выведу этот момент, ты даже не заметил. Опять полез. Далеко сижу, высоко. Да нахуй. Я уже уж уже Дима. Бля, я понял. Бля, зайди черный, да? Видно никуда. один сдох. Чуть-чуть, сука. Один сдох. Последнюю, Последнюю карточку вот вот чего? А чего? А чего вы вами мансами улезти? Может, первый раз О, твоему пока сделаем. Время-то не вышло? Лохомолился? Я не знаю куда бежать Я тоже Давай байни, хопим, байни, хопим, байни, хопим вот эту наводит Вы работали? Не, не очень Не, не работает 3, 2 а, Ладно А нельзя сиклой подъедить Так да. а? Где же вы? Вверх, да, а <с toolbar> <я, смех> крепись! А, да? а? э! У меня зависло. А ч я прыгаю так? у меня зависло. У меня тоже. Лучше не двигайтесь. Зависло. Ты что там делаешь? Да? Вот так. Снова на дереве, на нижней а да? А? Что мою мышку тронул? Пора у меня тут не дойдет ха ха А может да да? нет Может нет, может да Может это Вот это все судьба Чиркните еще раз прикинь, села не понял Ой, что не понял, а электронка не... села я... это беспортовая, её все нашли где, -то где -то рядом ты уже три раза мимо меня пробежал. Меня он сейчас заподозрил, слышишь? Он посмотрел так наверх, и мне же не понравилось. Он на тебя бежит. Беги, Форс, беги! Он не, даже не видит тебя, покинь. Он накручивал Что? И не видит тебя! Потом буду пересматривать, увижу, надеюсь. Коля, просто развернись и пойди назад. Что? Он не видит Что? Телепорт что? Ли? Женя, беги, беги, фанатик, лучше беги, а то жопа горит будет. Женя, беги. Кстати, вы меня четыре раза пробежали. Да. Бля, вы пробегаете, меня такой топот стоит. Как цыгане отвечаю? Жень, ты вообще таким. Он прям вот буквально метр расстояния, два. Метр расстояние, Женя. Беги. Беги, Женя. Верю всегда, да? Да, Но, блин! И не Женя, Женя, Женя, Женя, Женя, понял фишку? Беги ко мне, короче. Да у меня нет ничего. Женя, вот беги ко мне и сворачивай, короче, и в мои самые, понял, да? Вон туда. Да нет, Чё то мне не хочется. Чего вы говорите, что вы <свозгут> давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, он давай, Женя, он прям рядом. Я вижу, давай, давай, давай, давай, не давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, только была. Так. Вот это, вот, вот это дерево, да? Блин, ну прикол, блюдо, на крыши дыша. Не видит даже. Он меня даже не видит. Я смотрю, на монитор, он даже меня, меня не замечает. Чего? Вот он вплотную смотрит на меня и не видит. А ты побежал. Как я люблю на йогу! Бегал, бегал и не видел все. Да вас не видно. Вот честно сказать, вот даже под датасе я посмотрю даже. Он опять смотрит, смотрит. На йогу залез. Чистая дыра. Еще раз там 10 упади, муж 50, Можешь сдохнешь. Блять, вот. о, о, о, о, стой, стой, стой, стой. Зачем мы так делаем? Ага, ну этот а трактор нельзя залезть, значит, да? Да. А не залезут? Нельзя. А может стараться не залезешь? Даже может по горке попробовать не залезешь. Чиркни. Зачем? Зачем? Просто черт Бля. Это на последний минут скажи мне. Чего, бля? Скажите, что. А там полезно против. Угу. Oui. Чего это <связь> <ты> сделал? Да. <связь> <связь> Вот Кажется, он на карнизе сидит. Опа, не вот -за все противоположно Было бы зашибись. Нет, если у меня был нормальный монитор вот такой. Вот. А да да я, я уже ушел, когда он с Вот а да он был там, там. тебя все время там ждал. Я тебя там минуту-две ждал, а. А чертишь? А Чтоб я точно а знал, я где ты. Я уже черт. У меня звук наполнил уже, да, Ну-ка ещё раз, чертим. Ещё чё? Ты громкость добавил? Нет, я, я просто видно да в этом здании я где-то бегает, задолбал. В эту фоточку запрыгнуть. Кстати, тут нычку все уже давно, ну, наверное, знают. Я бы догадался, в принципе. Ну такая, беспонтовая нычка. Ну я бы что, если ты на, на, крыше, на крыше опять? Не там, нет, я там, не на крыше. На второй этаж, да? Все возможно. А может между первым и вторым. <с <с как это было оголено заис? Мне кажется, что какая-то есть. Да. Ну тут... Мне показалось. Корнизная сельдица. Прямо на этом не здании, не да? <связыватель> Женя, убери свой монитор. <связыватель> Ой, через него попажет. Этот... Скар. Тут, по-моему, не так много ныче. Сад там на втором. Это же есть это. Там... Опа. Я упал О, да на ногах. Я, я ж говорю, кормил а, бля, на. я там не сидел. Я был в кушарях все это время. Серьезно. Серьезно. Ну-ка иди сюда А ну а сюда Зачем не вариант? Не вариант Блин, дай Да? Спасибо Спасибо за просмотр. Всем пока. Фу.